Да, добрый день, коллеги, еще раз. Да, спасибо. Интересная тема. Интересная тем, что многие сейчас задумываются о задачах микросегментации драйверами. Микросегментации могут быть владельцы бизнеса, может быть безопасность. Очень редко сетевики хотят микросегментацию. Ну, понятно почему. Зачем? Там, пятое колесо и так все едет. И все хорошо. Естественно, как бы обойти этот вопрос стороной не всегда удается. И нам нужны какие-то хорошие инструменты, желательно автоматизирующие все процессы, которые происходят при собственно, микросегментации и сопутствующих задачах. Помимо этого, многие делают микросегментацию не саму по себе, а для чего-то, да, для улучшения безопасности, для защищенности сервисов. Почему? Потому что бренд компании сегодня – это его приложение. Да, если оно хорошо работает, пользователи с удовольствием пользуются. Если оно ужасно, понимаем, страдает и имидж компании, какой бы она великой ни была до этого. Собственно, у Cisco есть несколько инструментов которые позволяют делать аналитику. Да? Многие из вас хорошо знают, многие используют стелс который позволяет вскрывать там, сетевые угрозы даже в закриптованном трафике. Естественно, если у вас каталисты 9000, естественно, если это все активировано, лицензировано, вы можете увидеть такой паттерн, шаблон угрозы. Да? Если вдруг в трафике, появляются определенного уровня сигнатуры временные, когда ваши там, хосты, сервера начинают куда-то вовне на хорошо известные там, собственно уязвимые точки высылать трафик, то ну, скорее всего это взлом. А, скорее всего вы заражены и таким образом испытываете некий дискомфорт. Про Dynamics я немножко уже говорил. Собственно, это продукт, который позволяет мерить, насколько хорошо работает ваше приложение. Да, насколько хорошо работает версия 1 приложение versus версия 2. Да, как хорошо я обслуживаю своих заказчиков. Если плохо, то кого? Да, если мы знаем, кого мы плохо обслужили, мы можем с этими людьми дальше работать. Да, предложить им какую-то стратегию по возвращению лояльности в виде там специального какого-то промоушена на следующую покупку и так далее. Естественно предлагать все можно, но тогда как бы всего на всех не хватит. Да? А с этим мы действительно получаем удобный интерфейс, с помощью которого отслеживаем бизнес-транзакции, понимаем здоровье, комплексное здоровье всего, что задействовано в обслуживании этой транзакции. Ну и Cisco Tetration – это инструмент, который может записывать десятки миллионов, миллиардов записей и очень быстро их обрабатывать и строить аналитику. Да, небольшая визуализация Application Dynamics. Соответственно, у нас есть пользователь. У есть устройство. Это может быть браузер, это может быть планшет, телефон. Соответственно, он обращается в ЦОД. В ЦОДе он проходит через некие там веб -плессии. Application, database, payment-систему. И бог знает еще, что включается в транзакцию, пока она не зафиксирована и, собственно, не принесла какое-то удовлетворение тому самому пользователю. Что мы получаем с AppDynamics? Понимание того, сколько времени занимает типичная транзакция. В это время суток, в этот день недели, в этот квартал, пятницу, там, среду, четверг. да, То есть все знаем, все понимаем. И, естественно, если задержки растут там, где их никогда не было, это сигнализирует о том, что-то что, что -то не так там с кодом. И мы можем посмотреть, что именно. А с недавних пор AppDynamics научили а, понимать еще и чуть-чуть сеть. Надо, появился сетевой агент для ой, для AppDynamics. И мы теперь можем видеть, а, собственно, как ведет себя TCP-сессия. Да, были ли ретрансмиты, были ли потери. То есть, и таким образом тоже понимать теперь проблемы а, внутри или же между как бы, инстансами приложений. В свою очередь, а, что делает AppDynamics и чем его дополняет Tetration? Tetration умеет, во-первых, записать все, все пакеты, которые проходили в этой транзакции. А, второе, проанализировать их третье видеть уже более детально как бы, сетевые задержки, задержки между процессами. Data понимает и процессы, которые генерят эти самые пакеты. И понимает, кто владелец этого приложения. Он знает, кто этот пользователь. Он знает, через какой TCP сокет идет коммуникация, что несколько процессов могут пользоваться одним сокетом. И с точки зрения, например, стелс это не видно. Потому что оно за одним адресом происходит. Кроме того, в Tetration есть еще одна замечательная особенность – это защита. Мы можем микросегментировать, мы можем запрограммировать Windows, Linux фаерволы на хостах и обозначить white кому, с кем можно общаться, по каким портам, по каким нельзя. И таким образом защитить, сделать по сути распределенный фаервол по всем системам, которые у вас есть в COD. Что еще важно, мы можем видеть проект процессов, мы можем видеть версии пакетов программного обеспечения, можем видеть их хэш суммы можем видеть, что они неизменны или изменились, можем сравнивать с эталонной хэш-сумой на производителя ПО, можем видеть, так как знаем версии пакетов, уязвимости, которые существуют к этой версии пакета. Мы можем сделать оценку здоровья каждого хоста. Каждая виртуальная машина, которая есть в этой инфраструктуре. Немножко о сравнении стелс-вотч и тетрейшн. Да, оба продукта дают видимость. Да, если говорить о стелс это сетевая видимость. Если говорить о тетрейшн, мы в том числе заглядываем внутрь сервера. Да, агент устанавливается прямо в сервере, и мы знаем о нем больше, гораздо чем просто наблюдая со стороны. А оба продукта позволяют нам лучше понять приложение. Да, с кем хосты общаются в, через сеть. Если посмотреть такие бытовые какие-то примеры, Steilswatch это такой хороший бинокль. Вы можете там наблюдать за акваторией и заметить какой-то там опасный плавничок, да, который вдруг проскользил, и быстро выскочить, например на берег. Да, или сообщить тем, чтобы другие выскакивали. Да, если говорить о titration, это он больше похож на микроскоп, где вы можете детально рассмотреть свой workload, свои сервера, свои контейнеры и понять, все ли окей сейчас, все ли окей было вчера. Да, а если вчера было не окей, провести расследование. Что же было, куда ходили пакеты, куда они ушли, кто инициатор и так далее. Полностью пошагово восстановить а, эти шаги. Нужен ли стелс если у вас уже есть тетрэйшн или наоборот? Ну, вместе лучше. Да? То есть есть тоже бытовые хорошие аналогии, которые нам подсказывают, что еще сюда можно там кое-что добавить, и тоже будет хорошо. Идем дальше. Cisco выпустила интересную новую архитектуру безопасности. Называется она Zero Trust. В Zero Trust архитектуру вошло несколько продуктов, в том числе два новых. Один из этих новых продуктов, это этот Thresher, на нем будет сегодня больше речи. С точки зрения я как бы очень концептуально как бы пройдемся. Мы считаем, что у нас ни устройству не можем мы доверять, ни пользователю, да, ни тем данным, которые есть на этом устройстве. И сети мы тоже, в принципе, доверяем только тогда когда можем проверить эту сеть, что она достоверно обслуживает то, что мы от нее хотим. Да, Каким же образом это обеспечивается? Ну, Как мы проверяем пользователя устройства? Да, с помощью технологий Duo, CISCO Duo. Кто слышал об этом? Новый продукт. Да. Его еще даже в листпрайсе у нас нет, поэтому мы его особо не пиарим на этом форуме. А, ожидайте. Что это такое? А, видите, все, партнеры молодцы. Duo позволяет вам не просто проверить пользователя на логин-пароль. Это многофакторная аутентификация, которая позволяет задействовать все возможности современных смарт-устройств, отпечаток, отпечаток лица, всякие такие хитрые вещи, но еще и IT централизованно видеть здоровье устройств пользователя. Update, например, у них операционная система. Если нет, какие риски мы при этом испытываем? Возможно, стоит этому сотруднику заблокировать доступ, пока он не приведет себя в порядок. Что важно в Duo, это не только многофакторная аутентификация, их сделано довольно много. У него есть замечательные устройства, такие как Duo Access Gateway и Duo Network Gateway. Что это такое? Упорядочить то каким образом вы пользователям предоставляете свои внутренние или же клауд-услуги. Это портал, на который вы пользователю в DMZ публикуете собственно те сервисы, которые вы хотите изнутри или снаружи этому пользователю сделать доступными. С точки зрения Tetration мы имеем возможность, установив на хостах агенты, сделать картографирование тех приложений, которые есть у пользователя. Какие взаимосвязи у него есть. Этот процесс полностью автоматический и генерирует white -list. Что разрешено? Точнее, сначала это то, что де-факто есть. Если вы запустите это в своих сотах, вы узнаете о своих хостах очень много нового. И не факт, что вот эта политика автоматически сгенерированная она — это то, что вы хотите получить. Там, возможно, огромное количество паразитных связей, которые не учтены, да, которые появились там неизвестно когда и неизвестно с помощью кого. Поэтому у Detration есть классный механизм, с помощью которого вы можете сделать версию политики и мониторить. Да, видеть все события, все сетевые флоу, которые происходят, и выбегают за рамки этой политики. А Вы можете по каждой из политик пройтись и увидеть, собственно, как меняется эта политика с течением времени. А также с Statration мы поставляем такой замечательный дешборд, который позволяет вам видеть здоровье вашей серверной инфраструктуры, которая, опять же, строится на физических, виртуальных или же контейнерных workload, в разрезе времени снимать разные метрики и понимать, насколько вы устойчивы к тем или иным угрозам и получать свой рейтинг. Очень удобный дашборд. Да, можно вешать в IT-департаменте, у безопасников, у руководителя. И беглый взгляд вам позволяет, что а что это у нас тут такое было. И что вы сделали, чтобы этого не было. Да, стало же хорошо. Да, то есть вы можете такой SLA с бизнесом визуализировать, а, собственно, добавить видимости в свои процессы. Давайте рассмотрим пример. У нас что-то произошло. Да, кликнув, мы попадаем и видим, что, собственно, Френсис score у нас пошел вниз. Да, мы можем получить больше информации об этом, увидеть, какой именно хост да, привнес в нашу оценку, поломал нам всю картину. Мы можем видеть, собственно, процесс, который с точки зрения тетрейшн стал подозрительным. Ну, видим даже его имя. Это VGET. Да? То есть мы что-то скачали откуда-то. Да? Мы можем увидеть, собственно, скачали что. Да? Можем увидеть детали, кто скачал, что запустил. Да? И можем, в принципе, понять, что наш веб-сервер, ну, в данном примере это Tomcat, скачал с помощью Вегета инсталляционный скрипт и запустился для того, чтобы выдавать наружу некоторые данные. Если покопаться чуть глубже, можно найти, что это было. Мы можем провести расследование. Мы можем сказать, окей, скажи нам, пожалуйста, Tetration, какой процесс запускал mini-tools? Он отфильтрует и говорит, вот нашел flow. Мы можем посмотреть, какие наши хосты его запускали, куда оно ушло. Мы можем видеть, по каким портам это ушло. Мы можем сделать быстрый анализ. Помните, первым шагом мы сделали что? Мы политику как бы задискаверили. Да? Мы ее не применяли, потому что, ну, Бог его знает, что это за политика. Да? Делаем быстрый анализ да, для нашего приложения. И, соответственно, видим, что если мы заведем параметр этого фло, то по нашей политике оно должно быть запрещено. Но так как никто сейчас политик не инфорсит, это случилось, что нам нужно сделать? Нажать enforce. Мы удостоверили, что наша политика отразит эту угрозу в будущем. И, соответственно, после того, как политика enforcement, мы имеем возможность быть уверенным, что этот инцидент разрешен, и наш дешборг опять красивая, и наше начальство опять спокойно. С точки зрения аналитиков, многие, в том числе Гартнер, отслеживают собственно рынок защиты workload, причем называется так Cloud workload protection. Есть понимание того, что сейчас данные находятся везде. Да, сервера могут находиться везде. Да, они могут находиться на земле, в облаке, и контроль за тем, где оно находится, должен следовать за как бы, тем сервером, где бы он ни находился. Да, есть вот такой, с нашей точки зрения, оптимистичный прогноз, да, что там, буквально там, в течение трех лет до 60% серверов будут оснащены собственно, workload protection инструментами. А да, Это Cisco и ну, есть много других игроков, много других ниш. Если мы позиционируем себя больше как сетевой workload protection, да, наверняка можно найти еще и тех, кто защищает память, там рабочее пространство внутри сервера и так далее. И так далее. Три основных кита, в кавычках, titration, стопроцентная видимость. Мы видим все, с кем коммуницирует сервис с точки зрения сети, мы видим все процессы, которые работают внутри сервера. Сегментация. У нас есть Application Dependency Mapping, который позволяет автоматизировать создание white листа Это очень сложный процесс. Давайте рассмотрим, как выполнить микросегментацию или создание white листа если у вас нет этого инструмента. Нанять аудитора. Аудитор приедет. Опросит владельцев приложения. Владельцев инфраструктуры, сетевиков, соберет конфигурационные файлы, попробует чего-то нарисовать, поймет, что информации мало, соберет всякие NetFlow, там, статистику, логи, что-то сделает, придет к владельцу приложения. Это так? Не знаю. Придет к владельцу инфраструктуры. Это так? Не знаю. Вот есть, ну, у тебя есть опыт даже. Вот. И в результате вы создадите какую-то политику. А, а можно ли ее применить? Технически можно. Кто будет отвечать за последствия? Да, здесь мы имеем возможность не просто создать автоматизированную, я подчеркиваю, в течение минут эту политику, но еще и помониторить, а соответствует ли она или нет. Почему? Потому что ну, как бы мы еще накладываем временную шкалу на эту политику. Могут появляться связи абсолютно легитимные, которых не было вчера. Почему? Потому что они генерируются у нас в пятницу. Защита. Соответственно, мы имеем возможность централизованно запрограммировать хост-файрволы. Мы имеем возможность видеть собственно, уязвимости программного обеспечения, которое работает в наших серверах, известных уязвимостей. Самая лучшая защита — это вовремя наложенный патч. Да, поэтому, собственно, зная свой workload, вы имеете возможность обеспечить лучшую защиту своих сервисов и приложений. Соответственно, первая вещь ⁇ видимость. Ну, к сожалению, у нас с видимостью не очень этого экрана, я имею в виду. Стопроцентная да, запись всех сетевых событий. Мы записываем метаданные, да, мы не пишем пилот, Uh, и, соответственно, вызывает вопрос, а куда же мы это все пишем. Uh, Tetration — это appliance, hardware appliance. Uh, по сути, это big data, очень большая, uh, в которой ну, дефолтная конфигурация, это 18 терабайт storage идет вместе с Tetration. Uh, это малая платформа. Uh, есть еще большая, которая на 25 тысяч ворклодов, там она ну, действительно очень большая. Поэтому с точки зрения возможностей это высокопроизводительный хедуб, который записывает огромное количество данных. Мы снимаем более 50, 150 точек телеметрии с каждого сервера. Соответственно, с точки зрения сегментации мы дискаверим, с кем мы работаем. И что важно, многие известные поставщики программного обеспечения, а еще важнее, в том числе финансовых сервисов и услуг, используют сейчас Tetration для защиты своих инфраструктур и для Discovery, в том числе взаимосвязи, которые должны быть обезопасены при разворачивании приложения. Ну и помним, вместе лучше, вместе со Stillswatch мы имеем возможность лучше защитить свою инфраструктуру. Мы можем увидеть угрозу в сети, мы можем классифицировать юзерские, например, хосты, которые имеют большое подозрение на то, что они, в них проникла млв, Сформировать политику на основании этого. Мы можем сделать метаданные, некую ссылочку, по которой классифицировать эти хосты и на основании них применить политику. Да, то есть не обязательно это должен быть какой-то IP-адрес. Это может быть метка, которую мы динамически назначаем хостам. И по этой метке мы можем создавать в том числе политики. Use case. Анализ приложений, выяснение зависимостей. Автоматическое создание белого списка. Сегментация приложений. Да, мы можем внедрить эти политики. Мы можем перед применением проверить на предыдущем трафике, а что будет, если я сделаю эти изменения. Все ли мои взаимосвязи сохранятся, все ли мои системы будут продолжать работать так, как это ожидается. Это облегчает прохождение всяких аудитов. И мы можем в том числе даже внутри себя быть удостоверенными в том, что как бы у нас… Все потоки, все флоу записаны, да, все взаимосвязи задокументированы, и, соответственно, мы можем уверенно проходить аудиты. Почему? нужно. мы знаем, да, мы не предполагаем, мы знаем о том, что никакого трафика у нас за там, условный 50 DSS периметр у нас не уходит. Более того, если вдруг произошло какое-то событие, у нас все ходы записаны, да, мы можем провести расследование, и таким образом обеспечить ну, достаточно хорошо задокументированный выводами результат, да, почему это случилось и что мы сделали для того, чтобы это не повторялось в будущем. И отслеживание в реальном времени здоровья инфраструктуры, уязвимости к эксплойтам. Все это есть в элегантном security dashboard. Да, если раньше нам надо было проверять по какому-то CV, уязвимы оно мы или нет, то здесь система сейчас делает это автоматизировано. А как же можно получить detration? Да, Можно получить внутри у себя за периметром. Да, можно воспользоваться облачным сервисом. Да, это может выглядеть как сасовская услуга от Cisco. Это может быть appliance физический, Tetration medium или же большой. Это может быть виртуальный тетрэйшн, да, который вы можете запустить на своих собственных ресурсах, если у вас эти ресурсы а, в наличии. Помимо вот 18 терабайт storage посмотрите, тут еще 128 vCPU. Ну, vCPU понимаем, что он терпит некоторую переподписку. И наверняка система на 1000 агентов и на 100 агентов они по-разному эксплуатируют эти системы. Ну и 2 терабайта памяти – это тоже… Опять же, сайзинг под нагруженную на тысячу хостов систему. Откуда мы получаем информацию? Tetration инсталирует и управляет жизненным циклом агентов на защищаемой нагрузке. Мы также можем получать телеметрию с Nexus 9000 CIA. Мы можем получать телеметрию через GearSpan или же NetFlow. А помимо этого мы можем получать также информацию с балансеров. Мы можем получать информацию с внешних источников, такие как, например, DNS, CMDB, всякие сервис Now и так далее. То есть источники об ваших знаниях, вашей информационной системы, добавлять аннотации к тем Хостам, которые мы защищаем, чтобы мы понимали скоп. Что такое скоп? Ну, например, 50 -50 скоп. все здесь все Все поняли, ну, надеюсь, те, кто в зале. Что это такое? Скоп приложение. Собственно, кто эти хосты, с кем они общаются и, соответственно, записать все весь трафик, который присутствует. Опять же, система доступна по API, управляется по API, есть встроенный GUI который позволяет нам ну, полностью настраивать тот, те workflow, которые предусмотрены. Первый use case – это, собственно, политика белого списка. Мы можем установить наш агент в внутри цода, в соседних цодах, можем установить в облаках, везде, где есть часть нашей информационной системы, которая нас интересует, и мы хотим скопы а этой информационной системы, полностью описать, какие же взаимосвязи ее с внешним миром, с соседними приложениями, с инфраструктурными сервисами. И нам построит вот такую вот карту. Да, причем, если мы, мы же понимаем, если не давать аннотации, то вот эти все вещи это будут просто там блоки IP-адресов, что мало нам, как людям говорят, что это такое. Но если мы делаем аннотации, если мы синхронизируем наши знания о наших хостах с какими-то дополнительными источниками информации, это становится понятным, и мы можем теперь там скоп одной информационной системы, скоп другой, если надо, мы можем ее развернуть, если не надо, мы можем ее свернуть, с тем, чтобы не видеть огромного количества линков. Почему? Потому что в живых сервисах связей настолько много, что приходится там маскировать некоторые, чтобы увидеть суть вообще, что происходит в этой инфра инфраструктуре. Помимо этого мы можем также задать контекст. Да? Мы можем сказать, что это DMZ зона, что это PCI зона. Мы можем добавить атрибуты, такие как место, где это находится. Мы можем добавлять, например, контекст времени, да? что эта система должна доступна быть в такое-то время, а в другое время она не должна быть доступна. Да? И на этом тоже мы можем строить политику. Да? Не обязательно политика строится на каком-то ip-адресе соответственно получив всю эту инфраструктуру запустив application dependency mapping система первое что спрашивает вас а выбери какое время ты хочешь проанализировать а, то есть вы можете записывать трафик неделю можете записывать месяц можете и год записывать в зависимости от этого естественно время пока все просчитается проходит разное да, поэтому вы можете получить результат через там, 3 минуты, можете получить результат через полчаса, пока вот весь этот огромный массив данных а, не обсчитается, и вам предложатся кандидаты. А помните, ACI, endpoint группы, это группы серверов, которые делают что-то общее, там веб-сервера, ап-сервера, и он предложит вам кандидатов на те самые endpoint группы. Да, и следующая мысль, а могу ли я эти endpoint группы забросить в ACI? Такая возможность есть. Почему? Потому что мы можем записать нашу политику, да, экспортировать ее и можем ее импортировать. По теории, наверное, защиты помним, что где мы можем разместить политику? На фаерволах, в сети и на хостах. Титрайшн размещает политики на хостах, а собирается в ближайшем будущем научить размещать политики еще и в фаерволах. Да? Есть возможность синхронизировать политику, ACI и тетрэйшн. А помним, что это процесс. Да, это не суперусилие, где все собрались, провели аудит, составили документ, выложили карту на стол, взяли деньги ушли, а заказчик остается с ней такой, и что? Я был на такой встрече, когда вот после аудита выложил наш адванс сервис, вот этот вот огромный лист, там, не знаю, а первый, наверное, с кучей стрелок. Он говорит, классная, хорошая работа. Плохо, что этот листик уже устарел. Да, то есть мы здесь имеем инструмент, который в онлайне постоянно записывает и делает актуальным политики. Да, и Я уже видел множество заказчиков. У них там уже и вторая, и третья, и четвертая версия политики. Вы можете в политику добавлять свои какие-то блэклист записи. Да, то есть если вы знаете что-то, что нужно заблокировать, вы можете свою... Перманентную политику добавлять в ту, которую задискаверил. Соответственно, Federation. Разместить workload можно везде. И защитить можно везде. Да, вы можете делать enforcement. Если раньше компания давала выбор получить базовый агент и enforcement агент, сейчас все стало лучше. Да, появился универсальный агент. А да, и вы просто при инсталляции определяете его роль. Да, он просто слушает и мониторит, или же он инфорсит. Да, наверняка э, захочется в какой-то момент времени изменить это поведение, это поддерживается. То есть вы можете для того, чтобы не давать слишком много power да, администратору тетрэйшн, эксплуатировать его в некоторое время в мониторинге. А тогда, когда вы действительно понимаете, где нужно применять э, вот этот функционал централизованного фейервола, вы можете использовать в том числе и вы продуктиве. При этом, зная политику, мы можем достаточно легко визуализировать нарушителя, то есть трафик-нарушитель, который выбегает за рамки той карты взаимосвязи, которая составлена, того вайт-листа, и проанализировать, что это за трафик. Это хороший трафик, это плохой трафик, а если плохой, соответственно, предпринять, проапдейтить, сделать новую версию политики. Можно сказать, что не должно быть такого трафика. С точки зрения исторического анализа мы записываем не только трафик. Мы записываем состояние процессов, дерево процесса. Мы понимаем, что, кто его владелец. И если вдруг происходит отклонение от привычного поведения, мы записываем маленький ролик, что произошло. И вы всегда можете по таймлапсу с шкале увидеть, что происходило и… В каком порядке? В том числе есть возможность отслеживать такие вещи, как сайд-атаки. Если количество трафика внезапно увеличивается, вы имеете возможность с помощью этого инструмента привлечь к этому внимание. Возможно, по легитимной политике, абсолютно легитимной политике. Да, Кто-то имеет доступ к базе данных, почему? потому что это его рабочий процесс. Но вдруг количество трафика увеличилось с мегабитов там, до гигабитов. Да, и ну, очевидно, это ненормальное поведение, необходимо на это реагировать. Ну вот визуализация, собственно, Tetration собирает и строит дерево пакета. Процесс, ID процесса, информация пользователя, детали исполнения. Снимается динамический хэш. Почему? Потому что если вдруг кто-то подменяет в процессе жизнедеятельности сервера, собственно, процесс, у ну, него хэш поменяется. Да, и вы сразу же можете узнать о том, что что-то происходит, и этот сервер вызывает уже гораздо меньшее э, доверие. Да, и если что-то происходит, например, вот событие, эскалация прав доступа. Да, Кто-то запустил под судо командой чего-то. Да, ну этого раньше не было. Да, может администратор это делает, и это, он имеет на это право. Но хуже, если это не администратор делает. Да, и не имеет абсолютно на это права. Тем не менее, этот ход записан. Вы можете воспроизвести, вы можете видеть, куда пошел, что запустил, какой файл сделал и так далее, и так далее. Да, для этого у нас, соответственно, security dashboard имеет возможность отслеживать хэши, отслеживать текущие известные уязвимости да, и одновременно это все в реал-тайме апдейтить каждый минуту, каждый час, каждые сутки и так далее. И так далее. А также вы можете видеть инвентарь вашего сервера, если мы его уже укрупняем и смотрим, что у него внутри. Вы можете видеть, какие процессы стоит пропатчить. Вы можете сдать политику, например, выделить все хосты, у которых количество уязвимостей там больше пяти. А для того, чтобы сегментировать например, и понять, какие системы требуют обслуживания в первую очередь. Таким образом вы а, облегчаете сопровождение систем. А, возможно, облегчаете в том числе отслеживание таких вещей, как end-of-sale, end of, sale, end of support, софта в том числе. А выяснение аномалий трафика, ну, собственно, это отслеживание side так. Да, мы видим в том числе всплески трафика, система привлекает наше внимание к таким событиям. А и, соответственно, если дэшборд, security дэшборд меняется, мы сразу видим по временной шкале, что как бы, вчера было что-то очень плохо. Мы можем экспортировать оповещения, да, если события должны там, к ним привлекаться, те или иные ресурсы для реакции мы имеем возможность экспортировать или напрямую или через встроенный там Kafka сервер, или через внешний Kafka сервер, собственно, события. И таким образом обогатить, например, информацией какие-нибудь, внешней информацией, например, какой-нибудь QRadar. Причем интеграция это уже осуществлена. Небольшой пример, собственно оценки производительности сети и что важно мы в том числе оцениваем насколько быстро процессы поднимают трафик а где проблема перегружены буфера внутри сервера или же в сети то есть мы имеем возможность понять собственно по поведению там были ли трансмиты или не было а если были почему да, сеть мешает или же просто хост перегружен, он не может поднимать столько трафика, сколько в него входит. То есть простые ответы, где проблемы можно найти с помощью такой функциональности. Но если посмотреть на карту взаимосвязей, она может выглядеть как вот такой вот запутанный клубочек, где вот все хосты у вас по периметру и видно все связи, которые есть в этой инфраструктуре. Вы можете выбрать тот или иной и видеть все детали по тем flow, какие порты используются, в каком направлении, между какими системами. Да, также важно, что мы определяем скоп, да, делаем аннотацию информационных систем, которые нас интересуют. Мы видим те остальные скопы, которые других информационных систем, вановских сети. И потоки в неизвестном направлении мы тоже можем достаточно легко выбрать и проанализировать, собственно, что происходит. Что еще важно? Tetration научился понимать AnyConnect-агент. А тот самый Network Proxy, который есть в AnyConnect, теперь может стримить телеметрию, в том числе в Tetration. Что это нам дает? Это дает нам возможность узнать о пользователях. Кто этот пользователь? куда он залогинился, получить из лдапа больше информации об этом пользователе, видеть программное обеспечение, которое установлено на этом хосте, видеть, куда потоки трафика уходят с этого хоста и воспользоваться движками Tetration для анализа и, собственно, поиска тех или иных уязвимостей и в том числе создавать политики, в которые включать пользователя. А с помощью Tetration… Вы можете очень ускорить процесс микросегментации. Зачастую драйвером микросегментации является бизнес и безопасность. А для бизнеса это, собственно, защита самого ценного это его приложения, сервиса, их доступность. Для безопасности это рабочий процесс, который, если делать его самому, очень сложно. Выполнить. У меня есть пример заказчика, который внедрил Tetration. И, ну, самый ценный для меня фидбэк от него был. Это безопасники были спонсорами внутри заказчика. Они говорят, раньше мы видели все на уровне фаервола. А теперь мы спустились в Вилан и видим все, что там происходит. Это круто. А? Но будьте готовы и к другому, что вам, вам нужно выделить специалиста, который будет реагировать как-то на эти все события. Да, если это просто оставить из, то ну, можно просто там, ну, в уныние, наверное, впасть какое-то или в какое-то другое состояние. Вот. Поэтому uh, Tetration в состоянии со собирать миллиарды записей. Uh, соответственно, мы видим уязвимость uh, нашей рабочей нагрузки. Uh, видел тот же демонстрацию. У нас uh, сделали Tetration-агент для контейнерной виртуализации. Uh, и, собственно, сайд-эффект этого. Мы увидели здоровье хостов и процессов, Кон самого контейнерного хоста. Там все красное было. Да? Никто не, даже не задумался, что его надо как-то апдейтить и держать в, в рабочем состоянии. Да? С точки зрения скорости мы имеем возможность ускорить внедрение, например, политик в ACI. Да? Если мы знаем а, white list, мы можем теперь перенести его и на сеть. Что важно… А, Сделали некоторую работу над ошибками. Напомним, что количество взаимосвязей может быть огромное и что не все они понятны. Просто количественно это могут быть огромные списки доступа, если там. Просто. Мы можем их запрограммировать на хостах, нас ничто не лимитирует. Когда мы это переносим в сеть, может случиться страшное. А у нас может просто не хватить таблиц Тикановских для инфорсмента этих политик. Да, поэтому сейчас перенос из Tetration в ACI проходит через специализированный workflow, который еще и проверяет, а влезут ли эти политики туда, куда вы хотите и планируете их а, переносить. Да, поэтому а, с точки зрения Tetration три основных как бы, месседжа. Первый – видеть все, видеть сетевой трафик, видеть, что у сервера под капотом, видеть уязвимыми и к чему, видеть все девиации поведения процессов и реагировать на это, видеть, собственно, где проблема в сети или же между приложениями, да, видеть тех хенд-юзеров, их хосты, с которых они работают с приложениями и соответствующим образом реагировать. Да, есть, ну, с моей точки зрения, очень хорошо сделанный security dashboard, который позволяет не проводить поиск по какой-то уязвимости, а все, мы хороши или нет, а он сам сканирует по всем известным уязвимостям вашу систему. Причем это не penetration scanner. Да, надо четко это понимать. Это репутационный анализ вашего ПО. Да. И если сравнить эти два процесса, кто пентесты запускал? Это… Я в них обычно узнаю, я обычно в них узнаю от заказчиков, которые очень эмоционально об этом говорят. Да, мы имеем возможность, собственно, проверять репутацию нашего ПО, валидировать по хэш, собственно, насколько оно совпадает с тем эталонным хэшем, который заявляет производитель, и таким образом возможно избежать вот этих неприятных вещей когда они пентест успешный что-то сломалось все чинят все ну, как бы я видел это не раз и в очень больших заказчиках вопросы да да да конечно же есть вопросы во первых давайте поаплодируем спикеру спасибо за большое количество полезной информации. Ну и поехали задавать вопросы. Времени у нас, в принципе, побольше. Попробуем озвучить все. Вопросов очень много. Итак, Александр Журавлев. В принципе, прочитаю сразу два вопроса. Можно ли вместо портов указывать тип трафика и можно ли настраивать время after recovery на срабатывание защиты? Ну, очень общий вопрос. Тип трафика какой? TCP, UDP или что? Ну... Не указано ничего. Ну, вы можете описать группу портов, которая вас интересует, и как бы использовать его при политике. А? Да, да, да, да. Ну и был второй вопрос: можно ли настраивать время авто на срабатывание защиты? Но ну, если вы применяете политику, она применена, то есть там нет времени срабатывания. Тогда ты молодец. Ну, смотрите, если вы заметили, в наших рекомендациях применять, применять политику осознанно. Смотрите, создав политику, вы начинаете отслеживать ее выполнение. Да, естественно если вы уверены если вы видите исторически что весь трафик доставляется нет выбегающего из политики трафика который которого не хватает вы можете уверенно применить эту политику а если вы знаете что у вас там цикличность квартальная ну наверное не стоит применять политику в первую неделю ну очевидно выключить Нет, так, такого механизма не предусмотрено. Давайте дальше. А, анализирует ли SteelSwatch flow трафик с оборудования других вендоров? Ну, у нас презентация не об этом, но да, такая возможность существует. А, поехали дальше. Александр Журавлев. Насколько глубока интеграция Cisco Duo с Firepower? Но ну, опять же, не по теме как бы презентации, мы все больше и больше, даже внутри себя я вижу, переписываем доступ к нашим внутренним приложениям. Недавно появилась интеграция уже с Аниконнект-клиентом. Ну, я бы адресовал этот вопрос к секьюрити специалисту Ну, добирают больше лайков, все эти вопросы, uh -huh. поэтому и зачитываются. Илья Лазоркин. По каким параметрам рассчитывается оценка уязвимости системы? Это комплексная метрика. Шесть больших доменов анализируется. Ну, среди них можно отмерить, отметить, например, сборка хэш-процессов, проверка по нистовской базе, проверка по открытым, но неиспользуемым портам, сайд-атаки в виде внезапно возросшего трафика, Подборка паролей, запуск всяких мелдаун активностей и так, далее, и так далее. То есть система в целом держит 6 больших таких групп, из которых составляется метрика. Пользователь имеет возможность тюнить важность той или иной метрики для себя. Ну, почему, например, если как бы дашборд запускает сетевой департамент, ему, наверное, сетевая метрика самая важная. Да, ему все остальные, ну, как бы он за это не отвечает. А если это безопасность, наверняка ему интересны а, как бы события именно безопасности, которые происходят в, в системе. Если это operations, ему, наверное, там важно следить за версионностью ПО и какими-то вот такими вот связанными вещами. Дешборд да, это не одна витрина для всех, а да, вы можете там условными ползуночками метрики под себя настраивать. Александр Журавлев, существует ли у приложения самозащита в случае взлома? Как я уже упоминал, наши системы перед выходом каждого релиза проходят сканеры безопасности, есть в том числе сертификаты, и ну, можно с ними ознакомиться. А существует ли... Ну это appliance, да, это не которое заказчик скачивает, инсталирует чего-то там, это appliance. Да? То есть он припакетирован, проверен и готов к использованию. Если какие-то баги обнаружены, они документируются и описываются. А, да. Александр Журавлев. Существует ли демонстрация приложения онлайн? Деклауд decloud.cscom есть Tetration, вы можете с ним поиграться, понастраивать разные workflow, посмотреть гайды, лабу, как что делать и ну, набраться скажем так, зон experience при использовании как бы, этого продукта. Едем дальше. Евгений Знак. В связи с популяризацией контейнеров поддерживает ли Tetration плюс Steelswatch контейнеризацию? Tetration поддерживает контейнерный ворклод. По ну сложно прокомментировать. Это может быть не самый удачный инструмент для анализа контейнерной среды. Почему? Потому что контейнер, он в принципе по дефолту, a, ну это просто натит внутренние как бы сеть наружу и ну как бы здесь очень сложно с этим был ну В, в любом случае, Продукте, которые используют только S-Flow, -flow, но ну, очень сложно чего-то оттуда взять и понять. Алексей Юрусов. Есть ли возможность ограничить администраторов системы, чтобы исключить доступ к данным, данным наблюдаемых систем? Да, в Tetration поддерживается мультитенантность. Да, это Открывает возможность использования тетрайшн вообще как клауд продукта. Ну и мы видите, сами его представляем как сассовскую услугу. И партнеры могут у себя разворачивать тетрайшн и тоже как услугу предоставлять для своих пользователей. Можно заводить соответствующих администратора, которые ограничены скопом. Как правило, это высокоуровневый скоп в виде там, некого VRF. -а, в котором собираются данные, где есть администратор, который имеет доступ к этому как бы, VRF. Юрий Бочков, Можно ли применять данное решение в многовендорной среде? Да, это абсолютно самодостаточный продукт. Ну, мне тяжело об этом говорить. Хотелось бы, чтобы действительно была какая-то привязка к Cisco, в большей степени мы работаем с агентами, поэтому с точки зрения того, какая сеть in the middle, ну, в данном контексте не очень важно. Ну, с точки зрения Tradition, не, не циск. А, ну вот, опять же, Александр Журавлев интересуется развертывание приложения, возможно, как локально, так и в облаке. Да, вы можете workload размещать там, где вам нужно. Главное, чтобы на этом workload стоял агент. Опять же вопрос от Александра, по-моему, не озвучен был. Какие варианты отчетов доступны? Ну, собственно, t идет с некоторым набором отчетов. Вы можете создавать свои кастомизованные отчеты, вы можете их записывать, воспроизводить, давать доступ к этим отчетам необходимым людям. То есть ну, с точки зрения того, чтобы под себя сделать какой-то специфический отчет, такой инструментарий есть. Также, по-моему, не звучал вопрос: существует ли у приложения самозащита в случае взлома? Был, был. Поехали дальше. Насколько экономически целесообразно применение данного решения для локальной сети средней величины? Хороший вопрос. Еще когда Трейшен был рожден, его применение было для очень и очень больших заказчиков. Вы видели Трейшен там большой? Это была первая платформа. Это шкаф, 36 рек-юнитов, заполненные там, серверами, свечами и так далее. То есть это ну, очень большая система. Естественно, говорить о применимости вот этого продукта к малому-среднему бизнесу ну, было очень сложно. Потом история нам подарила Tetration M. Это уже 6 рак юнитов то есть это не что-то гигантское. Но оно все равно имеет большой ценник. Сейчас доступна сасовская услуга. Доступна возможность разворачивания трейшн в Амазоне или в ажуре как сервиса, да, то есть там есть предусмотренная услуга по разворачиванию этого продукта. Естественно, если вы делаете это в Amazon или в ажуре, вы платите за те ресурсы, которые используют трейшн. Потенциально это достаточно большой ценник. Вы видели, собственно, требования к платформе. Если вы используете Cisco, как бы вы платите только подписку за агент. И это уже доступно для малого и среднего бизнеса, я вам скажу, что у нас самый продаваемый размер – это от 300 до 500 агентов. Да, то есть это не какие-то гигантские платформы на, на, на тысячи и тысячи агентов. Да, то есть, ну вот. И стоимость отречения не меняется от того, где она запускается в hardware appliance, в виртуальном appliance. В Амазоне, в Ажуре или же в САССК услугу от Cisco. То есть стоимость Треша не меняется. Стоимость платформы она имеет место или ее нет, если это SAS. Юрий Бачков. Насколько удобно администрировать данное решение? Ну, очень субъективный вопрос. Давайте дальше. Кто умеет, тому удобно. Александр Журавлев, есть ли ограничения на количество написанных политик? Ограничение существует в виде тот самый application dependency, который вы запускаете, маппинг, который, собственно, white list составляет. Текущий максимум это 150 хостов. Вы можете как одну информационную систему проанализировать. Система не ограничивает вас, если их больше, но пишет вам нотификацию, что вы ну, делаете не очень хорошее дело. Александр Журавлев. Возможно ли взаимодействие между ACI и Tetration? Отвечал на вопрос. Это возможно. Более того, автоматическая интеграция будет в версии 5.0 ACI, которая от нас ну, месяца 2 сейчас. Сейчас 4.2. И можно ли экспортировать визуализированные карты для дальнейшей передачи и отчетности? Ну, все зависит от опыта, знаний. С точки зрения, как бы, это веб-сервер, вы можете дошлет этот вообще в реал-тайме куда-то поставить, если там такие навыки у вас есть. Но с точки зрения, там, скопировать, ну, это, наверное, доступно всем, там, сделать скриншот. Ну и еще немного вопросов, пока немножко хочешь, времени Можно в интерактиве, если вынести это, ну, собственно. Там, там, там было раньше, вот, это было нет, такой визу объекта экспорта нет. Павел Теслин. Будет ли работать система Tetration без оборудования Cisco в сети? Да. Но мы… Я отвечаю, да, с учетом того, что мы агенты расставляем на хосты. Если нам нужно еще слушать сеть, то нам необходимы Year Spawn, если это оборудование умеет передавать, или NetFlow, если умеет, собственно, это оборудование передавать. Если не умеет, то надо какой-то NetFlow коллектор, который бы что-то собрал и отдал. Но это достаточно серьезное усложнение всей этой цепочки, поэтому тут нужно ну, предметно смотреть. Ну и это будет последний вопрос. Насколько сильно агент снижает производительность той сущности, куда установлен? Наш IT, перед тем, как устанавливать агент внутрь себя, поставил условия разработчикам, что мы хотим контролировать, сколько мы агенту даем ресурсов на его работоспособность. Это на До 3% вы можете выставить разрешение по дефолту 2%. Обсчитывается это по следующей формуле. Перемножается количество ядер, которые доступно на хосте, от него берется вот та самая процентовка 1, 2, 3, сколько вы даете. Агент не делает чего-то такого аналитики. Аналитика вся вынесена в сам Tetration, а не в… делается на хосте. Прекрасно. Друзья, Виктор Подкорытов, ваши аплодисменты.